Она пила целый день марафон, и всю ночь Она хочет забыться, То ведь свою боль Тут только ты, от свет из окна На часах 5 утра достигая одна Нам некуда спешить и не о чем жалеть Твой номер телефона в 5 утра Новый день, всё по-прежнему непросто Счет потери на дрессам уверен, ты не против Ты тратишь свое тело, выбирая наслаждение Но спрятанные раны твои нервы на пределе Там некуда спешить и не в чем жалеть Время становилось, То все, что у нас есть Забудь свои своей манере. нам не будет скучно Садись со мной в мэринг, yeah. нам никто не нужен Твой номер телефона в 5 утра, а я нам...